Всем привет, с вами Суги, добро пожаловать на мой канал, это у нас получается вторая часть, если я первую выложу по игре Ghost Watchers, в этот раз мы будем использовать три модификатора, вот первый, вот второй, и вот третий, и мы будем в комбо использовать их, чтобы усложнить наш процесс игры, и для того, чтобы вам интереснее было смотреть, вот, и сегодня я не один, а со мной Егор, пойдем посмотрим миссии и приступим. Играем трейхард! Вот такие вот у нас миссии. Открыть экраны в доме, заснять призрака на видео, поговорить с призраком по радио и сфотографировать. Ответ. Призрака на доске. Ну, приступим. Получается, я мне кажется. Я скажу, мы приступаем. <laughs> ну я приступлю. Прикол в самом мейнхолле, счетчик э, частиц идет. Я только вошел, но сразу идет. Так, сто, пятьсот. Так, дропнем все здесь, получается. Я пошел только смотреть этот MP. 2 ну знаешь, три сто процентов есть. Три. Чуть-чуть доходит. Нет, не доходит. По-моему, тройка у нас. Да, mp3. Получается, нам просто ждать осталось. Mm -hmm. Блокнот, следы, термометр. Актоплазма термометр, ты, ты смотрел? А, да точно, нам же ко-плазма. Дай мне этот э, ультрафиолет, я найду их быстро. Mm -hmm. Mm -hmm. Я нашел маску медведя. На человека нарисовал, и рычит. Человека рычит? Значит... Человек... Речание... Рычание. Двисельник. Угу. Подожди, а как-то ни одну плазму не видно? Я с камерой найти не могу. И в подвале, значит, нету. Я вообще везде посмотрел. Спиритическая доска двигается, ну наконец-то. Сфоткать надо. Из угла в угол. Надо все краны активировать. Да. Открыть все краны в доме. А, э одну активировал миссию. Так, из угла в угол, спиртичка, доска. Значит, средний, и получается, можно угадать. Я думаю, агрессивный будет. Давай вывалим данные, посмотрим. Да. Святая вода. Я пойду пока поп полная миссия, ты пока найди эти плазмы. Ну, вместе по Так, я возьму тогда сразу, все вот это. Огненную соль то далее. Ты взял mm -hmm. бластер да да она вроде не нужно наконец У меня не съест, у меня святая вода И э, Ничего. нет давай друг мой ты что а, он к тебе прибежал не ко мне а я э, у меня еще и пнул прикол у <свят> меня ударил да да да да да он тебя да упал, кстати Ага, убегай, бежал, мне нужны еще. Чтобы он сейчас с нами побежал, было бы хорошо. Бомбы серебряные. А, ты вот уже огненная соль. Кать. О господи. Да. Мы даже зажечь 3 свечи. Вот, все, 3 свечи зажг. Какой у нас. А, у нас средний. О, господи. Ты что? А я-то думаю. Все, тебе ритуал. Нет, все, теперь серебряная. А, господи. у тебя неправильно было. Мне неправильно поставлены они не были. Детектор эктоплазмы? Приколы, я хочу купить. 14 метров до эктоплазмы. 11, 10, 7, 6. Погоди. 7, 6. Да, господи. Давай какой я какой его. Какой-то интересный предмет. Ты детектор эктоплазмы купил? Да, Красава. Все, получается, ритуал 5 остался. Так, значит, что у нас? 4, 3. он тебя убиет? Нет, у меня этот крест. Да ты клоун. Он к тебе. он ко мне прибежал? Нет, мой... я его убил. Я убил. Я не знаю. А что э... там миссия там вообще? Сейчас скажу. Поговорить с призраком по радио осталось. Ну, невыполнимая миссия, короче. Угу. Че, у нас еще одна кто есть? Да, да, должна быть. Все три должны быть, я нашел одну. А у тебя детектор еще рабочий? Да, да. Давай, считай. Я бы только проверил, Ты Хочешь, хочешь сам найди? Да, давай. Ты где? Бластер тоже скинь. Пошли вместе искать. Да, давай. У... Пробегай, у меня огненная соль. А, это же распятие. Угу. Mm -hmm. Я тоже купил. Пошел в зад. Hm. Я в него просто бросил. Два. Дудоси на начинают. Да, да, да. Он прям в углу. Да, прям в углу. Окей. Mm -hmm. okay. Значит, третий кто плазма, где-то в другом месте. Я защищаю, защищаю, я Постараюсь. Mm. Доброе утро. Mm. Во, вот оно, вот здесь, вот здесь. Ноль, все, вот здесь она. Он повесился в углу. Берешь плазму? Mm -hmm. Так, остался ритуал пентаграммы. Получается. Yeah. Я возьму Христос. А Христос сразу действительно? А, нет. нет. Жалко. Золотую бомбу возьму. Yeah. А, шарик, шарик. Бомбу возьму. Сразу. Кинжал мы не взяли. Давай, погнали. Возможно. Так, я взял так. розу и монетку. Я взял. Ты не взял розу, я взял. Я... Промахнулся. Успел? Ты что он сейчас тебя вообще убьет? Да, да я увернулся. Ты все взял? Я взял... А, вот маска. Что? Маска. Маску бросай, маску. Рож. Так, что дальше? Роза. Мишку взял. На всякий. Так. Либо твой, либо мой. А, меня убило. Не понял. А почему? А потому что я в его круг упал. Нет, он, ты жив? Я кру... Да, я в круг... Да, я раз обахнул. А этот, слышишь? А, это моё. Я в его круг уб... опять что-то не ударился. бы страшно было. И последнее. Череп, наверное. Рассудок на нуле. Все, Давай. Дай, дай я. На. Во-первых, хочу в него вот это бросить. еще мимишку. Раз и Ну и это. Завершим эпически. О, пойдем поиграем в футбол, а. Ну что, всех тогда благодарю за просмотр. И всем пока.